здоровые просто ягоды гурт гурта тут просто не наблюдается и вот так сзади посмотрите они кстати есть с мелким гуртом более редкие порядка там 700 гривен стоит Будь вот гурт. так выглядит монета в штемпельном блеске оригинальная фальшивые еще в девяносто году их подделывали имитировали под вот такие вот оригинальные привет друзья в этом видео я покажу вам новую посылочку которую получил от одного нумизматического магазина. Магазин называется Cluster.com.ua. Я его уже показывал. Ссылочка, кстати, будет сейчас в подсказке. Я там покупал себе и перчатки, и много другой нумизматической продукции. Я переложу свою коллекцию монет Украины и буду хранить именно в этом альбоме. Давайте посмотрим, что же мне пришло. Альбом. Гляньте, вот такой вот футляр. И это регулярные монеты Украины. Новый выпуск а, запакован. Я покупаю на украинском сайте classer.com.ua. Ребята занимаются продажей огромного количества нумизматических вещей. От перчаток, альбомов, а, пинцеты, лупы, средства для чистки, для монет. Просто потрясающе. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот он, этот альбом. В целом он в отличном состоянии, но новый. Как видите, я распаковал его. И конкретно здесь мы видим выставленные монеты с 92 -го года. Дальше 2000 год, 2004 5, 2005 8, 2007 10, 2009 2010 2011 Видите, все-все-все по очереди. Но самое интересное, переделанная была страница. И вот здесь мы видим уже 13, й 2014-й, 2015-й, 2016 2018 2019-й года. Добавили 50 копеек одну гривну новую, две гривны, 10 копеек 2019 года, 1 гривна, 2 гривны 5 гривен. Вот такой вот замечательный лист у нас появился. Его, думаю, отдельно можно будет там докупать. И, конечно, вот пробные монеты. Сейчас мы как раз вот эту страничку с пробными монетами и заложим, добавлю я сейчас сюда монетки. И посмотрим, как это выглядит. Хотя я бы этот лист размещал в начале. Ну Смотрите, какая история. Если у вас эти монеты есть, какие-то редкие, вы можете, конечно, начинать коллекцию именно с этого листа. Я думаю, я переставлю именно так. Но если монет, конечно, нет и довольно редкие, и довольно дорогие, начинайте с этого, потом, если что, переставите этот лист. И дальше мы видим разновидности. Также дополнительный лист с разновидностями, куда можно добавлять наши обиходные монетки вот по 10 копеек, 25, 50 и гривна. Ну что ж, давайте теперь размещать эти монетки здесь. Как я храню монеты Украины? В целом, я попробовал формат размещения вот в таком альбоме и в украинских листах, вот таких вот пластиковых. Ссылочку я делал в видео, как эти листы выглядят сколько стоят. Но вот как-то скажу, для меня не так красиво, ярко выглядят в, в обычных альбомах, вот в таких листах монеты. Когда они подписаны, у каждой есть своя ячеечка. какое-то другое настроение. Сейчас я вам покажу, мы переставим. Вот у меня 15 копеек, саударно ударением, шаги. Гривна, к сожалению, не 1992 -го года. Это жетон у нас, который пробный на ЛСЗ делался. Английский чекан. Это копии монет 94 -го года. Пока у меня нет оригинальных 94 -го года. ну все, как говорится, будет. Вопрос не скорости, а получения удовольствия от, от поиска конкретного какого-то материала коллекционного. Давайте сейчас размещать, размещать сюда и посмотрим, как это будет выглядеть. То для того, чтобы Разместить, разместить сюда монетки. Достаточно просто сдвинуть в сторону вот эту пленочку. И монетки отлично размещаются. Давайте попробуем. Редкая монета 15 копеек с соударением, я делал на нее обзор, есть у меня на канале, отлично помещается вот, собственно, в ячейку. Ну, это, скажи, как бы монета была небольшим тиражом, порядка 300 штук, и там в зависимости от металлов данные 15 копеек встречались. Еще реже можно встретить вот такие 50 шагов, потому что это как раз разработка, шла разработка номинального ряда, дизайна, и вот даже не был на тот момент утвержден герб, и его вот в таком вот формате предлагали делать, мы его можем разместить. Размещаем вот сюда вот 50 шагов. Звезда, жетон такой я заказал, он у меня едет из Китая. Сделал его украинский дизайнер, разработал, скажем так, для создания штемпеля огромный привет, но это очень-очень редкий жетон, 50 шагов, и я бы положил на вашем месте, конечно же, чтобы закрыть дырку, однозначно копию, потому что оригиналы могут стоить больше, там, Трех, четырех, 5 тысяч долларов. И очень сложно встретить такой оригинал. Сто шагов тоже. Это жетон. У меня есть такой. Так называемая сотка. Сто шагов здесь подписали создатели данного альбома. Но тут уже нужно коллекционерам судить и думать, как бы подписывать. Возможно, некоторые украинские коллекционеры пробные монеты по-другому бы увидели, например, убрали бы какие-то жетоны, например, или порошковую гривну убрали бы отсюда, или что-то добавили еще, какие-то разновидности. Но в данном случае есть задача закрыть эту позицию, и 100 шагов, выглядит они так, довольно дорогая. Есть разные разновидности с гуртом, есть гладкий, довольно самый редкий, и вот такой вот, с такими насечками. С другой стороны мы видим тюльпаны. Вот такой вот оригинальный формат, и он отлично вписывается. Также у нас редкие разновидности, это английский чекан, редкие монеты, 10 копеек, самая дорогая из этого ряда, 25 и 50 у меня есть в коллекции, сейчас покажу. Вот так выглядит 50 копеек, какая-то видите образуется даже небольшая патина на этой монете. В целом на аукционах, на разных форумах эту монетку можно купить. Она не проблемная, главное выделить просто на нее бюджет, и цена на нее постоянно колеблется. В зависимости от спроса и от состояния конкретной монеты. Но Здесь среднее состояние, не могу сказать, что супер классное. Но в принципе некоторые коллекционеры даже еще протирают, моют такие монетки. Здесь мы видим небольшая патина образовалась. Ну, 25 копеек у меня, конечно, состояние получше никаких там забоин конкретных, никакой грязи. Монетка была из коллекции, и, скажем так, в коллекцию и осталось. Я ее сейчас размещу. 10 копеек нет, друзья. Если у кого будет 10 копеек, пожалуйста, напишите мне. Я рассмотрю вариант приобретения для себя, для своей коллекции. Давайте разместим. Можно размещать, можно размещать аверсом к нам. Либо реверсом, там, где номинал. В принципе, здесь, я видите, я разместил номиналом, потому что мне так хочется. Так, и так, в принципе, много кто размещает. А в английском чекане из-за особенности я бы размещал к нам здесь я разместил реверсом, а в английском чекане я бы размещал аверсом. Потому что чтобы было видно, что это все-таки английский чекан, и не нужно было даже переворачивать на другую страницу, что видеть этот вдавленный, вдавленный трезубец довольно красиво. Так у нас закрывается отлично этот альбом. А, также довольно редкой здесь является монета 1 гривна 92 -го года. Это очень крутая монета. И честно скажу, вот я сейчас приехал из Одессы, сделал для вас выпуски по а, монетам, что я встретил на Староконном. Я встретил даже... Там гривну 92 к сожалению, она была не оригинальная, но сделана очень интересно. А вот здесь я положу вместо нее гривну 96 -го года вот в таком вот состоянии, с небольшой патиной. Ну или поменяю на более, более лучшее состояние. Монетка, конечно, классно смотрится. И у нас легко размещается гривночка. Сюда ставится просто, просто супер и, за, и закрывается соответственно вот такой вот пленочкой. И с другой стороны монетки выглядят вот в таком формате. Смотрите, просто класс. Давайте я сейчас заложу одну страницу покажу, как выглядит уже собранный альбом с одной страницей. Эти монетки у меня здесь размещены. Мы можем достать, мы достаем 92 год, 92-й, 94-й год. Листики, сбоку они достаются. И давайте достанем еще 90 Шестой. Те, которые я доставал из э, набора, они в потрясающем состоянии, штемпельный блеск, гривна больше там, 600 гривен стоит, и разместим в альбомчике, посмотрим, как это все будет э, смотреться, вот такой вот лист. Это копейка, две копейки. Я рекомендую эти монетки всегда брать себе не из оборота выловленные, а вырезать или доставать из каких-то, может быть, порезанных наборов, наборов. Или просто даже взять набор какой-то, и если планируете доставать, перекладывать в альбом, то из набора. Просто из оборота, конечно, состояние у них похуже, и они не, не так круто выглядят. Что можно сказать еще по этим монеткам? Ну, они в отличном состоянии. Вот, смотрите, например, даже 25 копеек. Не редкая монета именно 6 -го года, но в таком состоянии э, довольно прилично стоит. У меня, кстати, есть обзор, там, где я рассказываю про стоимость монет вот в таком состоянии. Э, это просто приятно положить монету э, в альбом именно такую. Смотрите, как оно легко... Посмотрите, они, кстати, есть с мелким гуртом, более редкие, порядка там 700 гривен стоит. И вот важно, вот ну, хорошее состояние важно. Вот это, это супер состояние из альбома коллекционного. Ну, конечно, гривна, посмотрите, просто космос. Это не полированное, ничего не натерто, не намыто. Вот так выглядит монета в штемпельном блеске, оригинальная. 700 гривен, такая гривна может стоить спокойно. Думаю, если вы посмотрите на аукционах продажи, то именно столько она будет и стоить. 700, 600, 800. Так, дальше у нас редкая монета, конечно же, это 25 копеек. 25 копеек 95-го года. Тут, кстати, она немножко, она выложена из оборота. Конечно, есть грязь. Можно как-то ее помыть. Но я не хочу пока, чтобы не убить монету каким-то неудачным способом чистки. Но 1995 год довольно редкий. И по редкости у нас, конечно же, и гривна редкая, и 25 копеек. 50 копеек не такие редкие. Вот гривна 1995. В таком состоянии у нее конечно был пик формы это 1100 гривен продавались на аукционе были и по 900 и по 800 продажи сейчас все опустилось рынок плюс корона, коронавирус карантин порядка 600 500 гривен они стоят ну, и 50 копеек тоже они бывают с разными гуртами вот ну недорогая green 15-20 такая монетка может стоить тоже смотрите состояние видите какое у меня я сам из оборота выловил вот, ну, Оно приятно, когда у тебя из оборота своя монетка. Но если есть в лучшем предложении, состояние, конечно же, в альбом лучше положить. Я пока размещу, чтобы вы увидели, как это выглядит. И сейчас заполним другие ячейки. Вот такая вот так, 5 копеек, которая просто была огненно блестящая, с лучиком. Сейчас я вижу, что она начала покрываться патиной. Это, конечно... Минус такого такой пленочки. Посмотрим, как в таком альбоме. Но, конечно, не прикольно. Вот так выглядит первая страничка монет конечно есть прям в идеале из набора есть из оборота есть вот некоторые монеты которые были супер но коррозия такие их одолела какие-то появляются точечки это часто проблема монет 94 -го года вот 50 копеек можно конечно как-то попробовать помыть либо выбрать конечно выбирайте по получше что вам находится из оборота. Перебирайте, находите такие монетки. Если у кого-то что-то есть для моего альбома, предлагайте. 92 второй год. Кстати, хотел показать еще монеты 92 -го года. Вот у меня есть такие фальши... фальшивые. Еще в 92 втором году их подделывали, имитировали под вот такие вот оригинальные. В принципе, это было были и довольно интересные подделки. Вот такая, кто знает как называется, напишите прямо сейчас с улыбкой. Да? 50 копеек. Даже сейчас я встречаю на аукционах какие-то вот такие подделки. Мне кажется, это вообще какие-то китайские. Потому что очень грубо сделано, но ну довольно интересно недорого они стоят конечно оригинальные тех годов гораздо поинтереснее чем просто такая китайская даже есть у меня фальшак 94 -го года вот он так выглядит смотрите какие здоровые просто ягоды гурт гурта тут просто не наблюдается и вот так сзади неаккуратно сделано но люди воспринимали как оригинальную монету никто даже не могут подумать что это фальшивые 50 копеек и реально они находились в обороте вот такая вот подборка Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился этот альбом. Что думаете, хотели бы вы себе такой альбом получить, чтобы в нем собирать регулярные монеты Украины. Оставайтесь на связи. Всем пока.